Вечер. Добрый вечер, тот, кто смотрит в записи, тому там добрый день, доброе утро, как угодно. И напишите мне, пожалуйста, в чате, как меня слышно. Видно вроде как нормально, хотя я пыталась поиграться со светом, но что-то как-то сегодня, сегодня все у нас необычно, да? Жизнь уже начинает бить своим ключом с, <clicking> с необычностей, называется привыкайте. Итак, у нас с вами сегодня тема, которая, скажем так, уточню. Для всех новеньких, для всех тех, кто меня видит впервые. Да, сильно свет падает, но он такой слабый, что я даже не знаю, что мне сделать. Остается только выключить его совсем и попытаться включить одну только лампу. Кстати, хотите, могу попробовать давайте поэкспериментируем мы же все здесь уже родные можно сказать если что переключим обратно смотрите так как вам такой интим так лучше так виднее М? Напишите. Напишите, насколько так лучше и комфортнее. Все, сейчас лучше, да. Угу. Хорошо. Действительно, оставила всего лишь одну лампу и выключила верхний свет. Итак, начинаем. Сейчас одну секундочку мы еще сделаем совсем себе интим. Закроем дверь в мой кабинет. Итак, начинаем. Um, вообще, когда я провожу свои занятия, ну, те, кто меня давно знает, те, кто у меня давно учится, они хорошо знают уже мой стиль. Но кое-что они еще не знают обо мне. Поэтому и для всех тех, кто, с кем я встречаюсь сегодня впервые, и для всех тех, кто меня уже хорошо знает, открываю вам про себя один огромный-огромный секрет. Который, я думаю, что вам э, хотелось бы, если бы вы знали, о чем идет речь, конечно, вам бы хотелось его. Э, ну, это тот секрет, скажем так, который вы точно захотите знать. Какую бы тему я ни читала, э, какой бы аспект отношений, э, отношений между людьми, отношений к себе я не затрагивала. Каждый раз я читаю этот вебинар, не просто теоретизируя на эту тему, не просто потому, что у меня есть некий багаж знаний, и не просто потому, что я как клинический психолог умею с этим работать. Этого недостаточно. И это никогда не было бы так живо, и никогда не было бы так горячо. Любая тема, которую я затрагиваю на наших с вами занятиях, вам, я говорю не, я не говорю с экраном, Многих из вас, кто сидит по ту сторону этого экрана, я не видела никогда, ну, к сожалению. Некоторых видела, но основную массу я не знаю. Как, я, как бы я могла вам от сердца к сердцу донести то, о чем хочу сказать? Я всегда, когда раскрываю какую-то тему, я разговариваю внутри себя с конкретным человеком. Это обязательно кто-то из очень близких моих людей, это кто-то из моей семьи или кто-то из моего самого близкого окружения, может быть, мои самые ближайшие друзья или иногда еще и клиенты, чья проблема зацепила меня очень глубоко, сейчас или когда-то. И сегодня я буду раскрывать вам эту тему о талантах, фактически беседуя со своей подругой, с которой мы вместе учились, я закончила МГИМО, это мое первое образование, экономический факультет, и нас жизнь с моей подругой, в общем-то, развела, она сейчас живет в Черногории, и мы с ней видимся, ну, или раз в пятилетку, или там раз в полтора года, самое частое. И вот буквально вчера она позвонила и сказала, что она в Москве, мы с ней встретились. И говорили о, ну, о нас, о ней, да, говорили о наших жизнях. Как раз с ней мы затронули ту тему, которая будет сегодня. Вот вы знаете, это как звезды складываются. Это, ну, это уже Новогодний, это уже Дед Мороз пришел. Потому что эту тему мы с продюсерами э, обсудили давно. Мы давным-давно решили, какая тема будет вам лучше всего в подарок. Она, она была определена, она была расписана. Но вот подарок Деда Мороза, подарок Нового года, что в эту тему еще и пришла вот такая энергетика, вот такая живая. Говоря сейчас э, с вами, разговаривая, рассказывая о ней, фактически... Я буду вкладывать в сердце одного, из, ну то есть в сердце каждого из вас, как, как в сердце самого любимого человека, то, о чем здесь следует знать, что здесь следует понимать про свои таланты, про свои задатки, про смысл своей жизни, про цель, про то, как она проживается настоящим образом, про то, как она пронизывается, вот знаете, как как молния, она же вот, она же вот пронизывает все, все пространство своим электричеством. Вот как своими талантами, как электричеством пронизать э, всю событийную цепочку вашей жизни, нашей жизни, своей. Да, всем, всем, всем еще раз здравствуйте. Итак, приступаем. Чтобы я... Приблизительно понимала. Приблизительно понимала или могла бы поговорить с кем-то из вас, также, да, затронуть какую-то личную, привести сейчас разговор. Напишите мне, пожалуйста, прямо сейчас в чат. Вашу профессию. Напишите мне, кто чем занимается в своей жизни. Я хочу знать, с кем я общаюсь. Я хочу говорить с живыми человеками. Пишите мне, пожалуйста, в чат. Или все стесняются? Или это у нас просто задержка? Сотрудник банка. Все? Все, все сотрудники банка, да? Все 360 человек, Продавец, консультант, косметика, отлично. Экономист, отлично. Угу. Банковская деятельность, да. Угу. Ну, живее, живее, как э, бухгалтер, вот. Как говорит моя тренер, у кого я учусь, она говорит, вот кто поэт, о, здорово, домохозяйка, тот, кто не отписался в чате, у кого неделю будет простой, называется, потому что уже потратили время своей жизни, уже вам хочется что-то знать, уже вот дома детьми занимаюсь, домохозяйка». Уже вас что-то внутри вас стучится и тянет вас к чему-то. И для того, чтобы оно пришло в вашу жизнь, с этим надо вступить в контакт. А что такое вступить в контакт? Это проявить себя навстречу, в данном случае навстречу вопросам. Ага, uh -huh, бухгалтер, икра, uh -huh. технология рыбных продуктов, психолог, бухгалтер, здорово. Так, пенсионер. Угу. Отлично. Тоже, между прочим, серьезная профессия, потому что выборами в основном занимаются пенсионеры. То есть наша политика – это их дело. А, так. Консультант, сотрудник гособеспечения. Угу. Вот посмотрите, любая эта деятельность, любая, которую вы только что назвали, и, и кто не назвал, да, все, все, кто сейчас там чай пьют с печеньками, и, или вот что-нибудь, у них руки заняты, и они слушают просто: или, может быть, потом посмотрят, да, кто, кто сейчас не смотрит нас, я вас сейчас приглашаю в некое путешествие в заколдованную страну. И эта заколдованная страна это история вашей жизни, в которой чаще всего. Ну, так у нормальных людей бывает. Все случается согласно обстоятельствам. Где-то сложилось так, что автобус не пришел. Где-то сложилось так, что кто-то какое-то слово бросил. Где-то сложилось так, что мы что-то не успели или, наоборот, успели быстрее других. И жизнь вывела нас и повела какой-то такой конвой, а... Что мы сами не поняли, как мы там оказались? Если мы возьмем любую профессию, кроме, кстати говоря, кроме тех профессий, которые, ну просто я же психоаналитик, я буду немножечко все время залезать в эту сторону, кроме тех профессий, кроме помогающих профессий. Помогающая профессия это, как правило, уже ну, реализация внутренней э, интенций. Вот, кто-то, Татьяна пишет, отстала от автобуса, стала диспетчером. Здорово, интересно. Итак, путешествие в заколдованную страну нашей с вами истории. Вот те, кто написал мне свои профессии сейчас и то, чем они занимаются, у вас у всех когда-то, когда вы к этой профессии подошли, к ее выбору, была какая-то причина, любая, внешняя, внутренняя, была или несколько. их. Там, на этом перепутье, при прочих всех возможностях, сделайте этот выбор, эта причина. Напишите мне сейчас в чат, а те, кто смотрят в записи, Поставьте на паузу и подумайте, и вспомните для себя, как так получилось, что вы приняли это решение. Пишите, подумайте, скажите. Ну, те, кто меня напрямую слушает. Похоже на Фею Мадина, у меня еще и волшебная палочка есть. Сейчас мы им махнем и проблемы развеем. Обещаю не просто быть похожей, обещаю сегодня сыграть вам эту роль. Итак, как вы приняли это решение? Стать бухгалтером или экономистом, или пойти в банк? Что там сыграло такую востребованность да, в то время? Вот, пожалуйста. Угу. Еще хотела поменять работу и пошла туда случайно. Отлично. Любовь к системе, когда все прозрачно и порядочно. Отлично. Деньги. Угу. Деньги не особо было где учиться. Жили на Камчатке. Такой вариант. Само пришло. Мечтала работать в банке. Сейчас разочаровалась. Да. Пока вы думаете над тем, как вы к этому пришли, как это началось в вашей жизни, мы начнем потихонечку-потихонечку делать маленькие шажки в то, в общем, в глубину. Родители отдали, вот это большинство. Кстати говоря, спасибо, спасибо, Наталья, за ответ. Наталья Ра, наверное, или Паненька. Так или иначе, родители здесь сыграли не последнюю роль, потому что внутри нашего суперэго и внутри нашего мышления, осознаваемого нами мышления, сидят объекты, которые повлияли когда-то на, на то, какой линейкой мы, линейкой мы измеряем приоритетность в нашей жизни. И на то, каким образом мы в жизни чувствуем надежность, через что, что мы считаем правильным и неправильным, одобряемым, неодобряемым, надежным, стабильным и, в общем, непонятно, да, витеватым. А также на то, что мы считаем своим и чужим. А также Родители повлияли на то, что мы себе позволяем думать про себя. Позволяем ли мы себе думать о себе как о конечной инстанции? Или все-таки внешние какие-то обстоятельства мы считаем более правильными, более ценными? В этом не последнюю роль сыграли наши родители, поэтому огромное спасибо Наталье, что она об этом написала. Ага. Так, что нам следует знать вообще о своих талантах, кроме того, что там родители конкретно да, подгуляли в этом смысле? Сначала, прежде чем мы подойдем к талантам, давайте поговорим о тех профессиях, которые вы написали или не написали, и держите у себя в голове. Вот все эти профессии, все эти, весь тот род занятий, все эти роды занятий. Скажите мне, пожалуйста, как вы сами считаете сами для себя, какие ваши способности и какие ваши навыки эти занятия вас требуют, какие вы используете, когда этим занимаетесь? Хотя здесь была, были у нас профессия домохозяйка и даже пенсионер, Uh, и это тоже профессия, между прочим, ежеднев ⁇ И то, и другое требует. Uh, то есть вы каким-то образом живете, вы свое время каким-то образом структурируете. И там есть занятия, и целевые. Вот напишите, какие ваши основные навыки, ваши занятия нынешние, uh, ну, вас требуют. То есть они реализуются. Навыки, uh, вот способности задатки. Вот Надежда пишет, когда хотела поступить в медицинский, мама сказала, что не смогу поступить и отговорила. Я слышу здесь отчасти разочарование, отчасти смирение. Надежда, напишите, о чем здесь речь. Разочарование в словах я хотела о а смирении в том, что нет какого-то окончания, отговорила и и дальше. Так. О вот. деятельности педагога к обязанностям делопроизводства. Сначала преподаватель, затем работа в политике, любовь, понимание математики. Умение общаться с людьми реализуется. Вот. Умение общаться с людьми реализуется. Разочарование, что я себя не послушала, сейчас жалею. Если вы еще напишите свой возраст, я вам скажу, что делать. Так. Итак. Итак. Итак. Чтобы избежать застоя, вдруг работает этот принцип? Угу. Надежда, вам 29, до 35 лет вы еще можете бесплатно поступать в любой вуз. Жизнь только начинается. И к этому мы сегодня обязательно подойдем. Напомните мне, я как раз скажу про таланты. Коммуникабельность. Здорово. Коммуникабельность это вообще... Коммуникабельность – это не просто, я даже вам сказала бы, это даже не просто навык. Коммуникабельность – это вообще природный дар, потому что хотеть говорить, а еще и хотеть слушать, это надо обладать определенной структурой личности от природы, да, заточенной на взаимодействие, а это вечное состояние неопределенности, это кайф от неопределенности. Потому что с математикой там совсем все по-другому. Там вы дело имеете с конкретными цифрами, а когда вы коммуницируете, вот как Алиса, например, пишет: то это вечное взаимодействие с неизвестностью. То есть вы не знаете живую реакцию живого человека. Отлично, Талант. Свобода, любви, интерес к жизни, настойчивость 58 лет здорово. Ну, Мадина, я надеюсь, вы пока еще не собрались, или, вернее, как не то, что надеюсь, а забираю это свое слово обратно. Надеюсь, вы знаете, чего вы хотите вот, от жизни. Так, аналитические способности у Натальи. Да. Что еще? Реализуется ответственность и пунктуальность. Угу. Но ответственность и пунктуальность это... Это такие очень наработанные навыки. Ответственность, пунктуальность, оно не совсем как бы про человеческий фактор даже, оно про отточенность себя как некой единицы рабочей. Вот, умение слушать, по необходимости умение убеждать реализуется. А тот, кто на самом деле поработал со своей волей и теперь считает свою ответственность как вот таким вот супернавыком, это, кстати, очень мощный инструмент, который может потом помочь в, любой, в, ну, в любом направлении, в, в любой ситуации, да, двинуть любой камень с мертвой точки. Мадина уже реализует себя супер. Итак, Любая профессия, как вы видите, она поворачивает нас к самому себе и к окружению определенной стороной. Любое занятие само по себе, вот, да, оно требует э, воплощения какого-то навыка вашего. Какая-то способность, которая у вас есть, спящая или яркая, она выходит и говорит, так, этот вопрос решается вот таким вот образом и выдвигается на первый план. И если бы мы говорили, например, с доктором, то, вот как у Надежды, да, если бы она стала доктором, и вернее, когда она станет доктором, то... Эта профессия предполагает не просто ответственность, к примеру. Эта профессия предполагает такую внутреннюю уверенность в себе, потому что доктор принимает безоговорочное окончательное решение сам в отношении жизни человека. Особенно, если мы, к примеру, говорим о хирургах. И возможность принимать окончательные решения, недетеминированные тем, что какой-то начальник посмотрит да, и скажет, что ты здесь не прав, или там, ты с клиентом себя неправильно повел, это вообще особая жизнь, это особая планета. Но с другой стороны, и любая другая профессия, требует какого-то такого особенного навыка, без которого не произойдет, не случится то, не случится того, что должно случиться при, вот, когда, при исполнении определенной должности. Тот же самый начальник, который придет и скажет, да, там я начальник, ты дурак, но мы это знаем, да, что мы дорастем до начальника, и будет он дурак, а я начальник. И требуется во всем в этом такая, как бы это сказать, слово вылетело, увертливость ума, такое умение очень долгосрочного планирования, такое умение долгосрочного планирования даже собственных эмоций, разговоров, решений что вы сейчас капсулируете какую-то ситуацию, ждете, когда она себя проявит, ну, то есть когда возникнут условия, в которых будет более ярко видно и больший вес приобретет то ваше решение, принятое когда-то, и потом, по прошествии времени, все окажется так, как вы реально планировали. Это тоже… Я не буду называть это терпением, потому что это не терпение, это реальное планирование, когда вы можете эмоционировать не по поводу ныне происходящего, а вы можете эмоционировать по поводу очень далеко идущих планов. То есть вы здесь и сейчас, даже не побоюсь этого слова, можете злорадно сидеть и потирать руки – потому что все равно получится так, как вы сказали. То есть любая такая вот даже там банковская деятельность, она, ну, то есть какого-то банковского служащего, она все равно предполагает, что ситуация вокруг него каким-то образом изменяется. И внутри его организации, и его положение в организации, уважение окружающих, да, любовь клиентов, доверие начальства, ну и многое другое. И все, что мы в жизни делаем, в своей, в том числе занятия, в том числе наша, наша работа, которой мы занимаемся, оно все направлено на два главных вектора в жизни. По сути, их всего два. Всего в жизни человек решает две задачи. Как вы думаете, какие? Вот тут Надежда пишет, как, как раз насчет уверенности в себе я над собой работаю, мне очень необходимо. Поработаем сегодня над этим тоже. Напишите мне, как вы считаете, какие два главных вектора в жизни есть у человека и две главнейшие задачи? Какие его самые главные задачи есть у каждого? Нет ни одного человека, у которых их нет. И если все, что в жизни человек решает, объединить, вот как-то дойти до какого-то принципа этого всего, то какие две задачи человек решает в жизни? Подумайте и напишите мне. Мне бы вот хотелось, чтобы вы чуть-чуть разогнали свой мыслительный процесс сейчас. Потому что мы с вами без разгона этого процесса мы не копнем так глубоко, как нужно сегодня копнуть. А я буду сегодня говорить о сокровенном. И вы помните, я вам обещала, что… Ну, не то, что обещала, я вам рассказываю. Честно говорю, что я говорю с самым. Когда читаю вебинар, говорю с каким-то самым близким человеком. И сегодня я говорю со своей подругой, ее зовут Лаура. Она тоже в итоге будет слушать вебинар, сейчас ее нет, она не успевает. Поэтому все, что вы сегодня от меня услышите, это жар моего сердца, направленный к тем, кто находится в самом близком круге благоприятствования. Так, познание себя, Надежда пишет. доминантная реализоваться как женщина, вторая как личность, близко, близко, но еще к большему если принципу мы поднимемся. Коммуникабельность внушать людям, уверенность, друзья, на том числе, предпринимательский дух, сметливость ума, выживание доминирует в целом, одно получать удовольствие от своей деятельности. Да, да, удовольствие это, конечно, да, да. Удовольствие от своей жизни. Но если мы на два вектора это разложим, это удовольствие от жизни, да, прожить ее, то что это будет? Угу. Приобрести массу опыта и максимально качественно прожить жизнь да, это ее смысл. А все-таки вектора, безусловная любовь, реализация себя, радоваться жизни, продолжить себя, любить мир, жить так, как хочется, и любить эту жизнь. Угу. В общем, все да, однозначно вы все правы. А я вам сейчас подскажу, как через какую призму на это еще можно смотреть. для того, чтобы понимать, эм, что с вами-то происходит в жизни. Вообще с нами, со всеми, и со мной, и, да, и с каждым, и со мной лично, и вот с нашими продюсерами, и с, на, и с профессорами, и с академиками, у которых я сама учусь, эм, вот раскрыть в себе истинную женщину и жить в удовольствии да да Итак призма два вектора главнейших по которым мы с вами двигаемся всю жизнь первый это понять себя второй это понять свое место в жизни мы всю свою жизнь находимся в поиске ответов на эти два главных вопроса. То есть кто я для себя, в смысле моего божественного предназначения, в смысле какого-то... То есть кого я в себе должен раскрыть, кто в итоге должен выйти наружу, Какие мои ипостаси должны получить реализацию? Какие мои субличности должны выйти? Я с ними познакомлюсь. И что это за компашка такая будет? Мы кто? Мы что за сила? Что это такое за денег денег да? связанный денег, сломать невозможно. С кем в себе мне надо познакомиться? Какие они, эти мои внутренние субличности? Они какие? И второе, как эта вся наша компашка реализуется вовне. Мы чем будем взаимодействовать с этим миром? Обмениваться с ним. Какими ценностями? Что я захочу от мира и что я готова дать ему взамен? Вот эти два главных вектора мы в жизни и реализуем. И чаще всего, как вы мне здесь вот написали, ну половина, да, половина из вас написали мне, в общем-то, профессии, которые, то есть мы даем миру что-то, и это что-то, это наше время, взамен просим что-то, и, как правило, это просто финансовая поддержка. И ни то, ни другое не коррелирует с нашей жизнью и с нашими потребностями. Потому что за эту финансовую поддержку мы, как правило, платим так дорого, как эти финансы не могут нам компенсировать. Потому что мы платим временем и отсутствием реализации себя. Мы платим жизнью своей за зарплату. Вопрос, она того стоит. Стоят ли те деньги, какие бы нам ни платили, стоят ли они того, чтобы мы отказались от самих себя? А кто такие мы сами? Вообще, по сути, если мы вот вдруг сейчас задумаемся, а я — это кто? Напишите мне сейчас в чат, если у кого-то вдруг родился ответ на этот вопрос. Я — это кто? Через какое еще определение, через какую ассоциацию можно хоть что-то сказать о себе? «Я» — это кто? Так что у нас тут а -а -а. от мира нет. «Я душа» — Мадина пишет. Угу. «Я душа» — полностью ли отвечает на ваш жизненный вопрос «В жизни вы кто?» И, так, и, и как там, помните в этом фильме, э, господи, как же его, тьфу, вылетело из головы, ну где они там этот огромный алмаз нашли, Ширли-Мырли, вот там Ширли-Мырли, да, да, да. -а -а -а. Роялем придавленный. Вот, когда такой сложный вопрос задаешь, ты такой, ты такой роялем весь придавленный, да, не можешь найти на него ответа. Смотрите, да, как все подвисли в чате. Человек, познающий мир. Вот, да, нормальный ответ. Личность. Хочу понять, кто я пока в поиске, да. Вот: ответ на вопрос: кто я? Такой, казалось бы, простой а в реальности самые сложные. Но я вам дам сегодня маленькие ключики к тому, кто вы. Так, что у нас тут еще? Ага. Ну да, созда... личность, создатель своей собственной жизни, тот, кто реализуется, тот, кто ищет. Да, но прежде чем мы подойдем к этим ключикам, я хочу у вас спросить, зайти к жизненной вашей ситуации, к тому, что вы по жизни делаете, чуть-чуть с другого конца, не только с того, который, на который мы сейчас посмотрели, бум, и поняли, что мы там, ну, в общем-то, надо разбираться, скажем так, еще надо разбираться. Давайте заглянем за кулисы нашей жизни. Вот мы что-то делаем. Мы делаем какую-то работу на работе, либо домашнюю, вне зависимости от того, мужчина, женщина. Все равно есть какие-то дела бытовые. А есть еще чего-то, что свербит и очень хочется делать. Но на чаше весов лежит как бы, жизнь с ее процессом, на одной. А на другой чаше весов лежит какое-то там желание, хобби – ну, как бы там ни было, да? Чего-то, чего вот, да, вот, да, да, да, да, да, да, да, да. чего-то очень хочется. Вот сейчас ответьте мне на очень сокровенный вопрос. Скажите, пожалуйста, кто из вас испытывает чувство вины, если получает удовольствие от какого-то, занятия вот что-то вы не делаете или могли бы сделать или оно там чего-то ждет а вы в этот момент берете и что-то другое делаете и это что-то другое приносит вам удовольствие реальное кто из вас испытывает поделитесь со мной кто из вас настолько откровенен чтобы признаться мне в этом честно кто из вас испытывает чувство вины, если испытывает удовольствие от занятия? Сейчас я прям... Угу. Так, бывает такое, Нино пишет, да. Ага. Вот кто-то уже не испытывает, кто-то испытывает. У кого-то раньше такое было. Так вот, это такая хитрость нашей вот иногда бывает чувство вины, хитрость нашей психики, которая у нас же там, ну как это, я тут чувство вины, я тут же удовольствие, значит я что, значит у меня что там, два человека в голове разговаривают? Два, а бывает и три, а бывает и двадцать. И это все чьи-то голоса, которыми мы, потому что ругаем мы себя всегда чьим-то голосом. То есть кто-то когда-то или здесь, сейчас не считает это занятие достойным для, как правило, да, для него самого, чтобы вы могли себе позволить заняться вот этим, вместо того, чтобы заняться чем-то полезным. Или в принципе могли себе позволить вот это. Даже не то, что заниматься чем-то полезным, а вообще заниматься вот этой, вот простите за простонародное выражение, вот этой вот фигней. Да? Она а по кайфу. И вот сидим, и, и так и два человека в нашей голове, или двадцать, в общем, у них там такая битва, и мы удовольствия окончательного не получаем. И, как бы, и это чувство вины не останавливает нас от этого занятия. И вот тут и вечная такая разборка и не понимаешь, на чью сторону встать. И вся проблема в том, что все эти, которые в нашей голове сейчас тусуются, заняли там место, как там в, в анекдоте, пришли наши, выгнали немцев из леса, пришли немцы, выгнали наших из леса, пришел лесник, выгнал чертовой бабушки из леса всех. Не хватает лесника. Нам в голове, в нашей, не хватает лесника, который нам поможет встать на чью-то сторону или просто выгнать всех. Мы не можем сделать этот выбор. То есть что нам сейчас, отдаться удовольствию или что нам сейчас, бросить это удовольствие и заняться полезностью? А, вот Это всегда сложно. Что у нас? У Фу -фу. Ну да, у всех по-разному. Кто-то знает, например, кто у него там в голове, тетяна. Вот, еще чувство вины бывает от того, что много умею делать, да, много умею делать, а зарабатывать с помощью этих навыков не умею. Нет навыка, да, все это монетизировать. Одни только личные э, радости от творчества. Угу. А, вот. С этими разобрались, не хватает лесника, чтобы пришел и, в общем, выгнал всех. А кто из вас дополнительно, вот, кстати, уже чуть-чуть коснулись, а кто из вас испытывает чувство вины или какой-то другой дискомфорт условно, что занимается условно деятельностью, ну, вот, кроме только что было сказано, деятельностью, которая не имеет цели, то есть не создает види, какой-то видимой ценности, не создает какого-то продукта, там, или не зарабатывая, или там не наводя уют, или не наводя порядок, или не ремонтируя что-нибудь, какую-то мелочь. Вот кто из вас также испытывает дискомфорт, что делает что-то, что не приносит видимой пользы? Ну, например, с подружкой на телефоне. М -м -м. Вот кто из вас тоже испытывает при этом какое-то вот такое вот чувство? М -м -м. Конечно, Надежда, нужно слушать себя и сердце, но мы сейчас как раз подходим к тому, что мы с трудом умеем это делать. И посмотрев, только признавшись себе в истинности того, что с нами происходит, у нас есть отправная точка, с которой мы пойдем дальше. Вот испытывают, испытывают. Я вот. У нас сегодня девушки активны, Сегодня активные очень девчонки. Мальчишки у нас сегодня отсиживаются в засаде, наблюдая, что же они там сейчас понаделают. Мадина не испытывает их грызений совести. Здорово. Но вы знаете, я все-таки психоаналитик, когда человек, у человека, ну, скажем так, я вижу глубже, чем сказанные слова. Когда у человека ну, другая реакция на какое-то событие, он выдает те эмоции, состояния, которые у него в этот момент присутствуют. А когда где-то что-то в глубине, да, все-таки просто эта разборка загнана глубже, тогда выдается этими же словами уже с частицей «не», ну, то есть в отрицании. А что вместо этого происходит? Вместо угрызения совести там что? Да? То есть если бы их совсем не было, было бы какое-то другое выражение. Это уж я вам прям... Это подсказка. Это подсказка для тех, кто сейчас попытался отрицать. Есть такая психологическая защита, она называется отрицание. И в общем, если вы про себя знаете, а мы-то все все равно, наше мудрое бессознательное это знает про нас. Если вы знаете, что эта защита у вас сильна, то это как раз то место. То место, которое поможет решить проблемы, которые на сегодняшний день ну, доставляют дискомфорт. То есть бац, и посмотреть туда, взять лучик и посветить в то место, и признаться себя, что же на самом деле там происходит. И это помогает вот как раз почистить подвалы наши. Просто осознание того, что же такое со мной. Ага, так. Это такая прям уже прям психоаналитическая вам такая консультация. Всем это, подарок всем, всем это проходили. Не бывает человека без психологических защит, не бывает человека без какой-то отдельно взятой психологической защиты. Есть у всех вопрос а, наиболее частый и вопрос ее актуальности. Так что это все норма, мы все в норме. Комплекс отличности, отли, ну, отличницы, да, наверное, да-да-да. Комплекс отличницы мешает жить. Отличница это перфекционизм, перфекционизм не признание себя. Вот, да. вот так вот глубоко, да, естественно. Вот, вот этот вот комплекс перфектности это кто-то когда-то сказал, что вы должны быть ну, я условно говорю, кто-то когда-то сказал, то есть насадил образ мысли, что вы должны быть совершенны для того, чтобы кто-то оценил это и сказал, что да, это так, как надо. Но это внешний локус контроля, с этим тоже можно работать, но это будет у нас немножечко на других наших с вами занятиях. Хорошо бы быть честной перед собой. Это великий подвиг, Надежда. Это великий подвиг дойти до состояния, и это большая работа когда вы приходите к тому, что вы можете себе в чем-то признаться нагишом, вот, как бы ситуация нагишом. Это вообще это очень круто. Итак, с этим тоже будем работать в процессе, в дальнейшем, когда мы уже с вами будем знать друг друга ближе, ну, кто-то из вас начнет учиться вот, в нашем проекте. И там мы с вами друг друга уже узнаем поближе, и я узнаю вас лучше, и каждому, по возможности, каждому дают личные рекомендации. А мы возвращаемся к тому, как мы узнаем, что мы в удовольствиях-то себе еще и отказываем. Я задам сейчас еще один вопрос из этой же серии. Кто из вас чувствует, что... Телевизор, гипноящик это такой легальный способ полениться. То есть идет какой-то фильм интересный или сериал, который вы смотрите. Одно то, что он сейчас идет, оно это объясняет право на ничего не делание. Как минимум, на не делание того, чего не хочется. Вот кто из вас гипноящик телек воспринимает вот как право отложить то, что не хочется делать? Что у нас тут? Угу. Вот кто-то, да, пожалуйста, кто-то ругает себя за перекур и за чашку кофе, когда э, куча других каких-то обязанностей наваливается, а ты тут время зря тратишь, а еще покушать пошел. Кстати говоря, покушать — это совершенно отдельное, это отдельный жизненный процесс. На, на другом занятии мы его разбираем. Покушать отнимает много времени в жизни. И весь проект приготовить, кушать, там все остальное, да. Хочу, говорить мужчину поменять, который не требует, а помогает и бережет. Угу. Вот, Мадина не смотрит, например, давно телеящик. А остальные? Остальные, у остальных какие отношения с телевизором? Вот люди честно признаются, Веда говорит, что да. Угу. Да, да. Это на самом деле подсказка, потому что, получая такое суррогатное удовольствие, смотрим телек и сбегаем от каких-то дел. Но при этом, если нам что-то очень нравится делать руками, к примеру, мы легко это делаем во время просмотра телевизора. Так это или не так? Напишите мне плюсики в чат, кто согласен с этим выражением кто, допустим, что-то делает руками, или лепит, или клеит, или вяжет, или все что угодно, и легко это делает при просмотре сериалов. Вот если что-то не хочется делать, переключаюсь совершенно на другие дела, и это один из основных инструментов прокрастинации. Знаете, как говорят, я очень люблю это выражение, его рассказываю, если пришел в гости к человеку, и у него дома убрано, значит, то дело, которое он отложил, было важное. А если у него еще и полы помыты, значит, то дело было также и срочное. Вот, когда что-то очень не хочется, как-то оно быстро очень шебуршится в других делах. Но мы сегодня не про прокрастинацию. Мы сегодня с вами говорим о талантах. А наши таланты, так что еще? <соценно> вот, да, <соценно> два года не смотрю дебилку, люди пишут, и время куча освободилось. Угу. Время отводится на хобби, да, вот, когда отказываемся от телевизора. Так вот к чему мы с вами сейчас идем? К тому, что если нам что-то не хочется делать, а мы это делаем то у нас это вызывает или чувство вины, где-то засевшее, либо мы переключаемся на другие дела. Ну, то есть, если нам чего-то не хочется делать, вернее, а мы, а мы делаем что-то другое, это включается чувство вины, а если уж, ну вот прям, как говорится, уж совсем, то а если совсем приходится нам это делать, то. Тогда какое чувство мы испытываем, если мы делаем то, чего не хочется? Как вы это назовете? Вверху в чате было разочарование. Мы испытываем разочарование от того, что сам такой дурак, сам на свою голову призвал то занятие, которое вызывает совершенно неприятные эмоции, и я умного ты сделал в жизни? Как я применил свой природный ум для того, чтобы что чтобы что произошло? Чтобы я сам себе навязал деятельность, которая мне прийти? Ум-то мой в этом, где во все? Каким таким образом получилось, что я такой умный, вдруг по жизни такой дурак? Занимаюсь каким-то делом, которое мне противно? «Общаюсь с человеком или с людьми, которые мне противны, живу с человеком, который мне противен». Ну или там более э, мягкие стадии этого ощущения э, всего происходящего со мной в жизни. А, чё, а жизнь где? А цель всего происходящего где? Где? Вот как так получилось, что я такой умный, да, а живу как дурак. У -у -у. Вот к телевизору, больше к интернету люди переступают через себя. Да, когда, вот совершенно верно. Кроме разочарования, мы реально себя насилуем. И это правильное выражение. Переступаем через себя. И пошел И чё? То есть ты там остался лежащий, через тебя переступили. А вопрос, вот если ты лежишь себе лежащий, или просто что-то хочешь, хочешь, да, что-то ты просишь у человека, дай мне воды попить. Вот прямо жажда какая-то у тебя. А он переступил через тебя и пошел. Как будет это восприниматься, если переступил через тебя другой? Как мы это воспринимаем? Как унижение? как предательство, как бесчеловечность, как низость. Вопрос, чем это отличается от того, что мы делаем сами с собой? Это предательство, это бесчеловечность. Все это мы делаем в отношении самих себя, когда сам такой умный навязал себе род деятельности, который тебе противен. Сразу вопрос, а как узнать, тот род деятельности, который тебе приятен. Где же ты во всем этом? Как понять себя? Какие есть инструменты, какие есть ключи к пониманию себя самого, к поиску как раз своего таланта? Мы с вами будем заниматься этими глубинными вещами на нашем мастер-классе, на уже закрытом, но сегодня, я как обещала, дам вам все равно несколько входных элементов. Они будут больше такого плана про что, а на закрытом занятии будет больше про как, то есть конкретные техники. А сегодня про что? И вот говоря про что, открываем такое маленькое окно в Европу. Человек, когда рождается, мы не будем сейчас говорить о семье, в которую он попал, там культуру, в которую он родился. Это имеет значение, но не такое, как то, с каким внутренним потенциалом родился человек. Когда человек рождается, вот он маленький, вот он совсем маленький, один лежит в постельке и орет. Благим матом, да, во всем горло. А кто-то лежит, спит спокойно. Кто-то, когда начинает ходить, ему интересно пойти там с животными повозиться, а другому интересно в песочке. А третьему интересно взять лопаточку и пойти поколотить соседа. Тоже здорово. А третьему интересно взять краски и зарисовать все обои. Тоже здорово следующий момент, когда еще человек подрастает одному идет, допустим, в школу одному интересна математика, а другому интересен, не знаю, какой там еще в первом классе русский язык, а там во втором или в каком уже начинаются иностранные языки, а дальше начинается какая-нибудь география, история, то есть кто-то будет читать вот эти вот книжки про историю уже в детстве конечно адаптированный под этот возраст кто-то будет про каких-нибудь там пауков и жуков читать да, так, берет паука живого так хоп его переворачивает и говорит это значит там мужская особь, ты да да да все про него рассказал сколько ему лет это восьмилетний ребенок ты он, же настоящую историю это клиент маленький ребенок значит, он настолько увлекается этими пауками, что вот себе живой паук, он про него все знает, он его хватает, переворачивает, там смотрит на какие-то, значит, гигитали этого паука, говорит, какого он пола, и сколько ему там, значит, сколько он прожил, и, и вообще все про него рассказывает, про этого паука. Вот. Вот так. А кому-то эти пауки, господи, они их боятся, и кричат со, вообще со страху, кричат при виде паука но бесконечно будет читать значит, истории про историю. А кто-то будет изучать мореплавание, а кто-то будет изучать ну, лабиринты. А потом, когда человек подрастает и приходит время выбора, не побоюсь этого слова, своей будущей судьбы, никто, Никто, как правило, никто не обладает достаточной уверенностью в себе, чтобы самому себе признаться в том, что он любит, и что это может быть профессией. И мы все делаем выбор согласно тому, какие мы знаем учебные заведения, какие мы знаем просто знаем какие-то профессии и начинаем думать, что вот эта вот профессия популярна или доходна, как сегодня уже было сказано. И делаем ставку на это. И никто. еще на самом деле не родилось еще такого человека, который знал бы себя и понимал в 17 лет. Это должна жизнь поставить уже в такие рамки самостоятельности и еще и подарок судьбы, что эта самостоятельность будет на руку, когда, не, не, не приход, не при, когда человеку не придется отказаться от себя. До сих пор учусь да, один. Это очень серьезный, ну это очень серьезный Потенциал человека, он нарабатывается, он не приходит сам по себе. И каждый из нас проходит через этот этап выбора, в котором не заложен основной критерий выбора. Это собственная природа. А собственная природа — это... Задумка Бога о человеке. Я ученый, я уже говорила, да, и я не боюсь пользоваться этими терминами, потому что мне нет необходимости верить. Я знаю, как происходят эти процессы. Мне достаточно знать. Мне нет необходимости верить. Я, я знаю и так. Поэтому задумка... Назовите это природой. Назовите это первоначальной интенцией. Потому что у любого явления есть своя Природа природа какого-то явления. То есть как заданные параметры этого процесса изначально. Из любого хаоса будет, будет создана система. И любая туманность Андромеды все равно станет галактикой. Все развивается только по этим законам. Они во Вселенной едины и других не может быть. А значит, там есть некое начало. И когда человек приходит на землю, есть некая задумка о нем индивидуальном, о нем единственном. У него у единственного будет такое сочетание его особенностей, такое сочетание его желаний, такое сочетание его физической интеллектуальной активности. Все будет вот... И оно будет очень индивидуально, Не будет повторов. Вопрос сразу. Если вы готовите какой-то рецепт, ну, то есть по рецепту готовите какое-то блюдо, для этого блюда вы выбрали определенные ингредиенты. Вы их в правильном сочетании положили. И теперь ставите это блюдо выпекать выпекаться что вы ждете на выходе как автор этого блюда вот вы печете там допустим какой-нибудь медовик ну господи я сама очень редко вообще готовлю но, но как-то мне кажется это аллегория наиболее подходящая. вот что-нибудь вы готовите какой-нибудь торт вы ждете после того как вы откроете печку ну, вашу духовку, и вынете оттуда это блюдо, вы ждете увидеть там тот пирог, ингредиенты, которого вы заложили. И если оттуда из печки выходит не медовик, который вы делали, а рыбный пирог, так, я и не понял, как так получилось, что вот это вот вся все, то что я туда положила, вдруг стало рыбой. Как оно могло стать рыбой? Туда рыбы не заложено. А это все на самом деле то, что мы с собой делаем. Задумка Бога о человеке. Испечь из нас определенный пирог. Туда заложены определенные ингредиенты. А мы начинаем думать, что мы вот, а вот я вот рыбный буду пирог и выпекаем из себя совершенно что-то другое. И когда мы выходим, а там рыба не заложено, но мы пытаемся из себя меня корёжить до невозможности, для того, чтобы из муки получилась рыба, и получается все в кость и в кисть. И всю нашу жизнь оставшуюся мы остаемся заложниками того, что когда-то мы приняли неверное решение. Не поставив, не положив на весы то, что нам дала природа, и то, кем мы должны были бы стать, и то, какими мы должны были бы стать. Вопрос. Мое любимое выражение. Вопрос, да? Когда в студию? Вопрос сразу в студию. Кто из вас согласен? И дальше жить заложником? Поставьте мне минусы в чат. Кто из вас готов переключиться на новую деятельность, повернуть вектор и узнать себя истинного, получить технологии оценки своих базовых талантов, поискать их, понять, как они могли бы развиться и на самом деле, где они уже развились, и как потом давать, давать, инерцию, да, придавать инерцию этим всем состояниям. Те поставьте мне плюсы в чат. Минусы, кто готов дальше быть заложником, плюсы, кто готов э, э, на самом деле, да, с собой что-то делать. Угу. Как понять задумку насчет себя? Будет на закрытом нашем мастер-классе это будет повернуть вектор повернуть вектор плюс да да да да да да да вот молодцы никогда не поздно такое слово как поздно не существует до тех пор пока человек жив в любом возрасте есть и время и потенциал и круг общения и внутри, бессознательное, не умерло до тех пор, пока вы в норме психической. И оно работает. Оно работает с собой само, оно работает с вами, оно стучится, оно пытается вам что-то подсказать. И надо научиться слышать его позывы. Оно все знает, оно вам расскажет, что он от вас хочет. Вопрос только в том, как с ним взаимодействовать, какие вопросы ему ставить какие ответы и как их получать. Когда знаешь, как что-то делать, все это становится простым. Когда не знаешь технологию, это кажется волшебством или недоступным для нас. А в реальности, когда мы с вами говорили о том, что вот, например, сегодня, да, Надежда говорила ей 29 лет, и она вроде бы уже эм, раз, ну, разочаровалась какой-то другой деятельности, хочет стать врачом, я уже дала намек тем, что ни один человек не принял правильного решения с самого начала. Все успешные люди, когда-либо успешные, все до единого получали дополнительную другую профессию получали какие-то дополнительные профессиональные знания, на которые они в итоге сделали ставку, даже если они продолжали заниматься какой-то близкой деятельностью. В нашей жизни мы подходим всегда к тому, что нам требуется совсем по-другому себя проявлять. А для этого нам нужны совершенно другие знания, умения, навыки. А для этого нам нужно понимать, какие же они ресурсные для нас лично. И вот поиск нашего личного ресурса – это и будет наше занятие. Там я расскажу технологию, по которой я работаю со своими клиентами. Я ее нигде не описывала, и вы ее на самом деле не найдете ни в одном учебнике и вообще нигде в интернете это авторская методика, которая компилирует в себя работу с, работу с человеком, который встроен в канву жизни. Это не работа с человеком, который может от жизни оторваться. Когда мы работаем там с какими-нибудь коучинговыми техниками, они предлагают окунуться с головой, прям айсберг в океане, в какую-то другую деятельность или в какой-то другой способ проявления. И это продолжается насилен собой, потому что вы не можете отказаться от обязательств, которые вы на себя сейчас взяли. Для того, чтобы перестройка прошла, вообще успешно, она должна пройти мягко, чтобы никто не заметил, чтобы ваша психика не, нап... не перенапряглась, потому что она опять будет делать то же, что уже делала до этого. А она что делала до этого? Занималась другими делами. И потом еще чувствовала чувство вины, что не делала те, которые нужно. Так оно и будет происходить, если это будет новое насилие над собой. Есть техники прямого доступа к... Они довольно просты. Просто нужно знать технологию. Прямого доступа к вашему бессознательному, который вам расскажет самому, чего оно хочет в жизни, как она хочет себя реализовать и в чем оно на самом деле чувствует свой ресурс. Бессознательное об этом знает ваше мудрое бессознательное. И мы с вами разберемся, как с ним общаться, как с ним разговаривать на ты, как получить туда телефонную трубку. А фактически телефонная трубка к своему бессознательному это телефонная трубка напрямую к Господу Богу. Потому что то, с чем мы в жизнь приходим, это наше бессознательное, маленькая только прослойка подсознания. А вот наше бессознательное это то, с чем мы пришли и уйдем. Мы с этим всю жизнь проживем это тот самый подарок, который мы получили от природы, и та самая опора, на которой мы всю жизнь и продержимся, которая даст нам все ресурсы. Мы, конечно, ее изнасилуем по полной, пытаясь соответствовать социальным стандартам, пытаясь делать то, что от нас хотели родители или наша референтная группа, группа кто угодно. Мы будем пытаться сопротивляться своим собственным желаниям, мы все, все время пытаемся их заклеймить, потому что удовольствие от жизни — это же неправильно. Нам же объяснили что-нибудь, что, что вот жизнь, она же трудная. Она должна быть трудная. А в реальности жизнь должна быть в удовольствии. Если вы возьмете любое, любую серьезную книгу, древнюю, и любое писание, ну, в правильном переводе, то там четко совершенно, прям черным по белому указывается, что человек приходит в жизнь для радости. Вопрос, мой любимый, как вы выстроили свою жизнь так, что она у вас в состоянии радости? И выстроили вы это или нет. Еще раз, я не боюсь призывать на помощь э, эту литературу, я уже сказала почему. И как ученый, я вам скажу то же самое. Человек приходит на Землю и в эту жизнь, и в этот социум исключительно для того, чтобы радоваться. Радоваться своим достижениям, радоваться своим преодолением, радоваться росту своего потенциала, радоваться той обстановке, которую он создал вокруг себя, радоваться той радости, которая есть в нем. Ибо если человек не получает этих эмоций, а получает любые другие, его жизнь не имеет смысла, он заболевает любыми заболеваниями. Человек, живущий в состоянии радости, не болеет. Вот такой вот вам секрет открою. Или если там прихватил что-то, то очень быстро выздоравливает. Посему мы будем искать ключи к этой радости? А ключи к этой радости — это то ваше, все эти ваши подарки свыше, с которыми вы пришли, то ваше, с чем вы всю жизнь проживете. И если не дадите этому выйти наружу, что вы себе скажете в конце своей жизни? Я ее как прожил? И вообще я ее жил? С чем я ухожу? Какой пример я могу подать? Какую книгу я могу написать? Убей себя в начале жизни, признай других, провери себя. Реализация собственных талантов ⁇ это то же самое, что вы будете делать, любимое делать перед телевизором. То есть ничто вам не помешает делать то, что вы хотите. Ничто не придет ну, то есть, взамен этого. Вы не начнете делать другие дела, какие лишь бы не делают то, чего не хочется вы будете делать то, что хочется. И самый большой секрет раскрытия своих талантов в любом возрасте – это то, что только на талантах можно заработать большие деньги. Потому что то, что вам противно, то, что вам претит, оно не может принести больших денег, и вы избегаете от самого занятия. А плюс другие люди, с которыми вы взаимодействуете, бессознательно, они все равно чувствуют. Они чувствуют. И никак иначе потому что там основное количество ну, информации обрабатывается там, в палеокортексе и в лимбической системе. Они знают, что вам противно то, что вы делаете, и у них у самих это вызывает отторжение. А когда человек чувствует, что вам приятно делать то, что вы делаете, ему самому приятно находиться с вами вместе в этом процессе. Ибо у него вызываются вот те самые состояния и, те, и выбрасываются в кровь правильные гормоны, они же нейромедиаторы, и правильные нейропептиды, которые приходят в клетку, меняют ее состояние на то, которое вы испытываете. Вы испытываете, вот ваше состояние, которое вы испытываете, это гормоны, это коктейль гормонов в крови, что иное. А гормональная система, эндокринная, она подчиняется лимбической системе. Эндокрина это дирижер, лимбическая это император, он дает команду. <coughs> вот так мы будем с вами учиться хорошо жить, жить счастливо, жить в радости, реализуя свои таланты, зарабатывая на этом в десятки раз больше того, что мы считаем как бы своим уровнем, своим потолком. Потому что не, даже наше внутреннее бессознательное понимает, что никогда мы не сможем отдать столько насильственно, чтобы зарабатывать, чтобы нам социум платил столько, сколько мы хотим. Мы не сможем себя так изнасиловать. Поэтому как-то оно говорит: вот здесь вот твой потолок. А пойдя другой э, дорогой, познав себя, кто я этот вопрос, да, ответ, и потом, кто я для мира, мы получаем. Все самые сокровенные ответы и получаем все самые сладкие леденцы в этой жизни. Все самое-самое лучшее и самое вкусное. Вот. Вот так. Так что жду вас. Выписывайте себе счета. Даже если вы, ну, к примеру, не намерены прям сейчас его оплатить, скидка еще у нас с вами остается. Все-таки это новогоднее сотворение чуда. До Нового года скидка в любом случае есть. Плюс вы остаетесь в нашей базе. Конечно же. И вы будете получать там все время какие-нибудь бонусы и получите возможность также непосредственно взаимодействия с, со всеми теми, кто работал сейчас на этом, в общем, в этом, на этом мероприятии. Получите доступ к спикерам. Так что выписывайте себе счета. Вместе с самим выписанным счетом у вас будет еще огромное количество бонусов. Потому что мы не теряемся, вы не теряете нас из виду, и да, и мы получаем прямой доступ друг к другу. И начинаем уже более да, как-то более плотную дружбу. И вы уже получите возможность присмотреться даже к тем людям, ну, на которых бы вы хотели, к тем спикерам, на которых бы вы хотели обратить внимание. Так что выписывайте счета, ждем вас в нашем ближнем кругу и начинаем общаться. На сегодня все смотрите вопрос, до да, тренинг, будет ли повторяться все будет в записи если что, один специально для вас и для тех, у кого этот же вопрос это первое, второе, всегда есть чат, где вы можете задавать напрямую вопросы мне и вы будете их получать Плюс всегда есть промежуточные вебинары. Это вебинары обратной связи, где идет работа лично с вашими вопросами. Но это, естественно, для тех, кто уже э, студенты школы, да, у кого есть э, какие-то платные продукты. Mm -hmm. Вопрос, кстати, Веды. Если удовольствие уже ни от чего не испытываешь, это уже бессознательно спасается, не получая от тех видов деятельности, которые вы ему предлагаете, не получая успешности, состояние успеха, ключевое для психики, оно начинает спасаться. То есть давай мы не будем себя из серии дразнить, а следующий шаг – давай не будем ничем заниматься, В следующий раз уже бездеятельная депрессия. Поэтому вот это вообще первейший шаг. Первейший шаг – это начать делать… Я вам дам такие техники, вообще простейшие, которые вообще вытянут из этого состояния очень быстро, прям мгновенно, за одну неделю. Вот даже если вы в глубоком разочаровании жизни, одна неделя, у кого прям совсем тяжелая ситуация, максимум месяц, вы себя не узнаете. И для того, чтобы увидеть потом эту разницу, вам придется на первом занятии, ну то есть на самом, в самом начале, зафиксировать свое состояние, чтобы потом не говорить, что это само собой произошло, а чтобы присвоить этот результат самой себе, а не случайности этого мира. Все. Выписывайте, э, выписывайте себе счета, и вы получите всю информацию, какую нужно. Будем уже, общаться через, уже будем общаться через электронные способы связи. Там будет вся информация. Это и для Мадины, и для Оведы и в общем все, кто вот сейчас, да, кто сейчас да, заинтересовался. Угу. Да, закрытые вебинары у нас, как правило, проходят через неделю на девятый день после открытого вебинара. Но так как это Новый год, то это просто произойдет понедельник или вторник на следующей неделе. У кого будут выписаны счета, те получат заранее рассылку о том, когда это произойдет. Ну и вы помните, всегда есть запись и всегда есть чат, где вы можете задавать любые вопросы, осмыслив их. В тренинге одно занятие и потом сопроводительные вебинары обратной связи. Одно установочное занятие и потом уже по результатам, э, ну, где-то у нас раз в месяц, ближайшие три месяца, то есть минимум три еще занятия уже непосредственной работы с результатами каждого человека. Все, люблю, целую Вика. Всем счастливо, всем успехов, жду вас и начинаем работать, начинаем уже более плотное знакомство. Угу. Все? Счастливо. Так, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, ссылку, да. Ага. Вообще ссылка обычно на странице трансляции, как правило, и там прям под видео у нас с вами есть ссылка благодарим, заказать. Благодарим, благодарим вас, Виктория. Это можно определить. Вот я ссылочку кинула в чат, Ну, в принципе всегда можно посмотреть под видео. Все, люблю целую Вика. Счастливо. Для тех, кто смотрит школу счастливой жены, также встречаемся с вами сегодня в 21.30, то бишь через час, даю вам возможность передохнуть. Все счастливо.